Всем русский мир и слава России! Это Всеволод Раченко и проект «Форпост. Около войны». Некоторое время назад в интернете наделала шума книга Михаила Головлева «СВО. Клаузевиц и пустота». Книга подробно разбирала причинно-следственную связь наших неудач в специальной военной операции на Украине. Как позже оказалось, под псевдонимом Михаил Головлев выступил экс-министр госбезопасности ДНР, исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса и один из командиров СВО Андрей Пинчук. Мне удалось договориться с Андреем об интервью. Получившийся разговор разбили на две части. В первой мы подробно разбираем подготовку к СВО и работу российской контрразведки, проблемы готовности армии, государства и элит к актуальному формату боевых действий на Украине и что необходимо предпринять для перелома ситуации. Вы отдельное внимание уделяете в своей книге «Системному вранью» камуфлированию действительности и прочее, да, то есть у нас так как бы принято, да, почему-то. Вот. Но для того, чтобы решиться на подобную спецоперацию, это же ну, как бы не, не тривиальная какая-то история, это история, которая за собой влечет очень такие серьезные последствия. То есть люди, которые а, подготавливали эти доклады, как бы, да, то есть которые а, доносили неверную, искаженную информацию наверх, как бы они осознавали свою ответственность, как вы думаете? Ну, если бы осознавали, то, наверное, мы результаты этой ответственности бы уже увидели. Да, я действительно был долгое время, служил в органах госбезопасности. Я был не просто министром безопасности, я создавал МГБ ДНР был первым министром, за что ДНР был награжден золотой звездой Герой ДНР. Это все так. Но тут дело не, не, не в моих регалиях, а действительно в той обстановки, которая сложилась вокруг органов безопасности. Значит, знаете, некоторые военные, такой, ну, не то что инсайд, но мне это известно, мне доносили это, когда книга моя была написана, и офицеры генштаба, некоторые генералы с ними тоже знакомились, и я получал обратную связь о том, как ее воспринимали. Некоторые, ту обиду, которую они высказывали в связи с... Ну, там, какими-то рекламациями из книги, они, связаны, они как раз сводили к тому, что что ты пишешь только о том, что во всем виноваты Минобороны, а где же все остальные? Ну, во-первых, я отвечал, что я не пишу, что виноваты во всем Минобороны. Там вообще, честно говоря, ведомственных претензий там практически нет. Там анализ проблемы, а не анализ ведомств. Во-вторых, Во у меня там есть такая глава, если вы обратили внимание, она называется специальность операции. Я уже не помню, какая она там по счету, она посвящена как раз анализу деятельности спецслужб. Десятый, видите ли, в чем дело. У спецслужб, у работников спецслужб, у спецслужбы, как у сущности, у любой без исключения есть своя внука, некая внутренняя философия. Так устроена спецслужба. Это такой, знаете, по сути, полумасонский орден, любая нормальная спецслужба. Она и так и должна быть. Организована с определенным параноидальным, таким составляющим параноидальным, потому что там присутствует... Такая презумпция виновности. Все либо виновны, либо должны стать агентурой. Вот это я вам как человек с определенным опытом говорю. Вот. И одним из элементов культа спецслужб является то, что значит, мы должны с одной стороны все знать, а с другой стороны есть такой принцип. Не должны торчать уши. Уши спецслужб не должны торчать. Это означает, что значит, деятельность спецслужб должна быть незаметной. Вокруг этой логики построена вся профессиональная служебная деятельность. И вот если вот вы ознакомитесь с главой о значит, деятельности спецслужб книги, или читали, то вы должны были обратить внимание, что я писал, что у наших спецслужб была достаточно солидная агентура, уже сейчас это доказано, на основе открытых публикаций. То есть, если вот сейчас посмотреть, значит, уже по итогам, обратным ходом по итогам позиций, которые там были значит, на территории Украины, то задержано два, два руководителя областных управлений СБУ. Это Херсонская и Харьковская. В отношении них сейчас закончены судебные процессы. Как раз по обвинению в сотрудничестве с Россией. Значит, сбежал и потом впоследствии был уже в Европе арестован начальник управления внутренней безопасности, ну то есть спецслужбы в спецслужбе, доверенное лицо на тот момент руководителя СБУ, значит, который тоже, судя по всему, значит, имел отношение к вот этим тайным коммуникациям. Вот. Помимо спецслужб, ну и там много других сотрудников, нижестоячая ранга тоже, значит, много, много сотрудников, много, вернее, не, не сотрудников спецслужб, но а представителей элиты, было убито с момента начала операции украинскими значит, активистами, которые сопротивлялись нам, было убито, было арестовано или просто сбежало. Таким образом, с точки зрения логики, ну, как, как бы классические спецслужбы, обстановкой владели но ну одно дело владеть обстановкой, другое дело на нее влиять, и вот я пытаюсь тоже эту мысль озвучить, если говорить о составляющей спецслужбы чиновники, особенно украинские чиновники, и не только украинские они для, как модно говорить расставляя там яйца в разные корзины, готовы много с кем сотрудничать, и с русскими и с американцами, и с европейцами но это не значит не значит, что в час X, как это произошло э, в день или в ночь начала специальной военной операции, они вот это вот тайное сотрудничество проконвертируют в легальное. То есть одно дело там где-то как-то тайно э, сообщать информацию, да, там э, что-то делать, кого-то подставлять, там, неважно, разные формы есть. А другое дело публично встать и значит, застопорить работу или наоборот перезагрузить пере пере эту работу под значит, уже российские интересы. Это очень непростой процесс. Я входил в группу и руководил одной из групп, которые переводили под контроль ну, сначала администрации Крыма на тот момент, а потом российский контроль, украинские спецслужбы. конца конце февраля. 2014 -го года, готовил референдумы, готовил сотрудников СБУ бывших, которые, собственно, обеспечивали безопасность референдума. И Я вам скажу, что это процесс очень непростой, потом выяснилось. Значит, мне потом в Донецке пришлось этим опытом пользоваться немного по-другому уже в условиях там, активных боевых действий. И э, у спецслужб у них всегда есть э, такое вот искажение определенное. Но ну, вот раз у нас есть такие тайные позиции везде, там, в том числе на высших уровнях, как потом выяснилось э, по ряду признаков, можно говорить, что и тогдашний председатель СБУ, будучи другом значит, э, Зеленского, он во всяком случае его в этом обвиняли. Он имел некие тайные коммуникации через вот этих вот подчиненных, своих близкое окружение. Ну, с наверное нашими представителями вот. за что попал бы в такую жесткую опалу и другое дело вот перевести эту работу в такой легальный контур противодействия, Наверное, только руководителю Харьковского управления СБУ было предъявлено официальное обвинение в том, что он попытался отстранить от должности тогдашнего губернатора Харьковской области Украины и значит, обеспечить условия к значит, продвижению наших, наших военных. А по остальным районам, судя по всему, по, по остальным областям не, не получилось. Я так предполагаю, что не получилось. И поэтому, да, были позиции, были, да, были возможности, но одно дело их иметь в мирное время, а другое дело вот в таком экстремальном режиме. Я думаю, многие люди просто испугались, некоторые, наверное, даже пытались что-то сделать, были убиты, были там парализованы. Выяснилось, что. Американцы и непосредственно сам Киев смогли организовать то, что в профессиональной среде называется эффективный контрразведывательный режим. То есть смогли значит, нас поджать там и дезавуировать вот это наше тайное подготовление. Я сравнивал, сравнивал в книге, в том числе, если обратили внимание, эту ситуацию с попыткой организации переворота против Фиделя Кастро со стороны США, когда американские спецслужбы тоже на территории Кубы провели ну, мощную подготовительную работу. Почти полторы сотни диверсионных групп подготовили, там, деньги большие выделили, подобрали э, коренных кубинцев из числа эмигрантов, которые уехали после значит, революции Кастро, внедрили их, и там, их связи смогли активировать, в том числе в Среде. Но советские спецслужбы на тот момент, эффективно работая на территории Кубы совместно с кубинцами, смогли вскрыть этот, эту работу, этот заговор и э, смогли организовать работу по противодействию этому, получая информацию в том числе непосредственно изнутри американских спецслужб по линии разведки. Так вот, я думаю, что мы здесь получили через время зеркальную историю, значит, с Кубой, когда, значит, уже в роли э, американцев э, выступили мы, а они в нашей роли, мы поменялись местами. Это одна из причин, произошедшего на таком непубличном уровне, я думаю. Ну, это мое мнение. Андрей, теперь я хотел бы перейти к вопросу по поводу нашей готовности к изменениям. Вы затрагиваете разные проблемы, начиная от технического отставания банально как бы от соотношения спутников да то есть коих там а с нашей стороны там 102 или что-то такое вам было ну, там, космических аппаратов как бы да то есть американская только там почти в 30 раз больше да там 2900 с чем-то вот заканчивая соответственно уровнем мотивации потому что мотивация мирного времени для большинства тех же самых военнослужащих, ну, не большинства, а для, для большой части их, да, она больше опирается на вот такую прагматическую материальную составляющую. Что в итоге сказалось в первые месяцы боевых действий? вот В том, что люди там массово отказывались идти выполнять боевые задачи, пятисотились. И это, понятно, что относится к такому к системному кризису, наверное, не только для армии, но вообще как бы для всей нашей государственной структуры. Это вот эта вот привычка мыслить только категориями благосостояния личного и неготовность вообще к вызовам военного времени. Соответственно, вопрос, мы в таких обстоятельствах способны ли, в принципе, перестроиться, и э, не просто догонять э, оппонентов, а каким-то образом начинать как бы, перехватывать инициативу. Вот ваше мнение. Я когда ну, начал книгу писать, и когда уже вот, столкнулся с реалиями СВО, я с ними непосредственно столкнулся. Вот, то задал себе вопрос, ну, в принципе, занимаясь наукой, руководя университетом крупным в прошлом, я всегда интересовался какими-то историческими параллелями, но здесь вот особенно ярко это проявилось на тех исторических параллелях, в которых наша страна находилась на протяжении столетий. Вот если читать современников, если вот вот задаться вопросом современников, всех войн крупных, в которых Россия участвовала, там, войн каких-то военных конфликтов, неважно, и посмотреть уровень там, материальной оснащенности. Уровень мотивации, ну, не секрет большой, что мы были там одними из лидеров по э -э, дезертирам, например, э -э, при подходе к линии фронта еще в Первой мировой войне. Мы нам хотелось себя успокаивать и говорить, что ну, ну, это не так. но ну, просто профессиональные историки знают цифры, вот. и про 2 миллиона дезертиров во время Великой Отечественной тоже все знают то ли два, то ли три, кто по-разному считает. Так вот, выяснилось, что у нас э, вот такая вот, э, к сожалению, наверное, черта какая-то менталитета вот это вот такая вот такая вот расхолаживающее состояние всегда на стартах вот таких вот крупных трагических событий и э, опять же как показала практика последующая всегда в, во всей истории россии находили в себе силы русский народ и его руководство в том чтобы отмобилизоваться переступить через вот это вот э, желание, чтобы кто-то за тебя эту работу сделал, надежды на то, что пронесет на авось. Вот. И у меня единственное, повторюсь, тоже надежда, хотя плохо надеяться, нужно быть уверенным всегда, вот, что мы этот исторический тренд возможности отмобилизоваться, собраться и перезагрузиться, мы сможем в этот раз тоже повторить. Это единственное, наверное, что должно стать корнем вот, вот, подобных перезагрузок. Поэтому рассчитываю, что да. Андрей, извините, я еще немножко там ложку дегтя добавлю в этот скепсис. Вот когда мы преодолевали, вопреки, во время Великой Отечественной войны, у нас, извините, элиты состояли из там, довольно идейных людей. Вот вопрос, а сейчас как бы у нынешних элит вообще есть какая-то мотивация к выигрышу, к победе? Я не имею в виду первое лицо, которое, как бы, да, то есть принял на себя ответственность. Вот за все происходящее, и, как бы, да, я считаю, что у него просто уже выбора никакого нет, ему нужно как бы идти до конца, как бы. А я имею в виду окружение. Вот готовы ли они перестраиваться? Хотят ли они этого вообще? Ну, Хотят ли они этого вообще? Ну, очевидно, что не хотят. Потому что любая перенасыщенная ресурсами и возможностями сущность, она у своего корыта замирает в удовольствии. Это и нейрофизиологи еще доказали. Знаете, это эксперимент когда крысы вживляют в центр удовольствия электроты и дают возможность лавкой нажимать на этот значит, электрод и она жмет причем э, нажмет удовольствие получит пройдет какое-то время и жмет дальше и так нажимает сама жмет пока сама не сдохнет вот и доказано, что не существует предохранителя, который бы заставил ее сказать, стоп, остановись, ты там перенасыщена удовольствиями, ты умираешь. Этого нет такого. Вот это лучший пример того, в каком состоянии находятся любые подобные элиты. Но с другой стороны, понимаете, в чем дело? Начиная с Александра Меншикова и заканчивая рядом, там, в том числе, военных, не только военных руководителей из окружения Иосифа Сталина, эти эти люди тоже ну, часто были склонны к идейные, не идейные, и к материальным злоупотреблениям, и к каким-то интригам такого местнического характера. Вот. Поэтому их внутренняя готовность, или там, тем более желание, они никогда не были направлены на то, чтобы давайте сейчас. Это, это, вот, ну, например, я считаю, знаете, что вот сейчас вот сдерживают тех, кого называете элитой, от того, чтобы отмобилизоваться ради там, победы. Вот. Мне кажется, сдерживают очень сильно вот заявления, и украинские, и западные заявления о том, что боевые действия будут идти до границы в пределах 91 -го года. А все, это расслабляет, потому что одно дело, когда у тебя немцы под Москвой стоят, да, и тебе лично, лично, тебе, твоей семье, твоему благосостоянию угрожает все. Когда Наполеон заходит в Москву, когда... Э, все горит, бурлит вокруг тебя. А другое дело, когда ты знаешь, что чем бы история не закончилась, но все равно враг остановится там, как, как тебе сейчас кажется, мы-то с вами понимаем, что не остановится. Но. Они друг друга успокаивают. У нас же есть ядерное оружие, они испугаются. границы, они не перейдут. Но ну, в крайнем случае, даже если уж тотальное поражение будет, но ну, это границы 91-го года. Ну и все. То есть все, что сейчас нужно, это значит э, зафиксироваться, меньше двигаться, сохранять энергию, да, как э, свинка, когда ее холодно, зафиксировала, чтобы сальцы не растрясти. Вот. И значит, э, тогда все вроде как... Э, но в пределах Садового кольца-то точно ничего не произойдет, как им так кажется. Поэтому ничего не, ничего не будем делать. Поэтому по готовности, конечно, не готовы. Я уверен в этом. Вот. По реальности, ну, все-таки у нас, особенно после там, последних изменений в Конституцию, выстраивание определенной иерархии, есть... Принцип единообразия. И вот если вы говорите про первое лицо, что он готов, ну, у него есть все инструменты, абсолютно все, для того, чтобы эту готовность имплементировать. Или приведя их в чувство значит, соответствующего состояния, или поменяв их. Я думаю, что это тоже произойдет, это должно произойти. Вот. Мы часто берем за основу опыт значит, там, или Петра, или Екатерины Второй, или... Иосифа Сталина, но ну, они все вынуждены были, как бы они там не любили этих своих дружков, там застольных, застольных товарищей или там постельных в некоторых случаях. Но все равно либо эти постельные застольные приходили в чувство, воевали значит, и приносили победу на штыках, или на их место приходили другие. Другого варианта я просто не вижу. Андрей, могли бы э, коротко рассказать, о чем ваша книга вот, для наших зрителей, которые с ней не знакомы? <свят> Содержание книги, оно определено его названием. Соответственно, естественно, книга «Специальная военная операция». О том, какие проблемы вскрыты в ходе этой операции, о том, какие меры, с моей точки зрения, с точки зрения моих товарищей, с которыми я консультировался, когда эту книгу писал, вот, было бы правильно принять для того, чтобы выйти на уже такой финальный трек победы заниматься обсуждениями того, что у нас не так и почему. Если коротко, то вот об этом. Вот Клаузовец как фактически отец всей военной науки современной военной науки, он был выбран и в символическом плане как какая-то точка отсчета. И с другой стороны, знаете, вот сколько бы людей ни обсуждали ту или иную там военную ситуацию у каждого будет какое-то свое мнение свое точка зрения там, свои своя позиция и в таких спорах каких-то диспутах обсуждениях нужно иметь э, какого-то какого непререкаемый авторитет чтобы всегда можно было сказать так у тебя такая точка зрения у меня такая давай-ка сверимся с первоисточником много есть разных авторитетов военной науки, но Клаузуэль, вот он именно создатель, он вот буквально военный написал, по сути. Вот, и так как у нас очень многообразные такие сложности, связанные с операцией, то я выбрал именно вот его как то, ту систему координат, на которую значит, нужно равняться для того, чтобы найти истину в этих обсуждениях, знаете, есть вот этот известный афоризм Синеки о том, что если корабль вышел из порта и не знает, куда двигаться, то ни один из ветров не будет попутным. Вот в этом смысле клаузует, как залог именно военной науки, залог победы, был выбран вот, вот этим портом. Ну, соответственно, книга написана как анализ э, тех процессов, проблем, с которыми мы все столкнулись, и, с другой стороны, Клаузовиц был выбран как точка анализа, с одной стороны, с другой стороны, выработки решений, как эти проблемы устранить. Вот об этом книга. А, да, я в свою очередь должен отметить, что а, книга разбита на 11 глав, а, и почти каждая глава, мне кажется, есть какие-то главы, которые заканчиваются по-другому, но почти каждая глава, она заканчивается выдержками, собственно, из Клаузевица. Андрей, давайте так, я тоже сторонник больше прикладной какой-то такой темы разговора, не о том, почему мы проигрываем, либо терпим какие-то неудачи на фронте, а о том, что дальше делать, но начать хотелось бы все-таки от некоторых причин. В своей книге вы, собственно, там, говорите о том, что было бы странно искать какую-то одну причину, да, потому что на самом деле вот, наши неудачи, они продиктованы целым комплексом этих причин. Могли бы коротко вот, перечислить основные, на ваш взгляд, причины да, каких-то неудач? Вот смотрите... Вообще и неудачи, и причины – это такая бесконечная история. Вот действительно можно там называть одно, другое. Но в нормальном анализе очень важно, вот первое, что вам нужно сделать, это причины и следствия разделить. Иногда некоторые следствия, они тоже кажутся причинами, извините за такую тавтологию. Вот. И когда начинают перечислять, там нет у солдата там, броников, плохо, плохо работает артиллерия, недостаточно средств разведки и так далее, нужно понимать, что это все следствия это не причины того, что происходит на фронте, или проблем, которые есть на фронте. Это следствия. Значит, простой вот пример в качестве одной из базовых таких причин, это матрица боевых действий, то есть концепция ведения боевых действий. Вот представьте себе, если военное командование определяет, что у нас единственный конфликт военный, который может быть, это конфликт малой интенсивности, да, то дальше вся остальная логика, она исходит из этого постулата. То есть тогда вам не надо много броников, вам не надо там, покрытие средств связи там, между армиями, потому что достаточно будет одного-двух полков, дивизий, неважно. Вот И все остальная логика там обеспечения, в том числе средствами разведки, она будет из этого строиться. В том числе, например, там допустим, те, та же космическая разведка. Зачем вам большое количество спутников, которые, если у вас конфликт малой интенсивности, достаточно будет там, той сотни, которая сейчас летает там, с небольшим хвостиком, для того, чтобы обеспечить наблюдение. Поэтому, если выделять настоящие, вот, Причины, если вас интересуют причины, потому что много еще составляющих, кроме причин. Ну, это, повторюсь, выбранная концепция того, что у нас любое там война, военные действия, она будет осуществляться всего в двух видах, скорее всего. Первое – это ядерная война, да, и поэтому мы там развивали, развивали так активно ядерную триаду. И вторая — это конфликт малой интенсивности. Вот. Вопросы снабжения, они в первую очередь исходят вот из, из результатов реализации этой концепции. Вторая составляющая — это то, что долгое время называлось э, э, доктриной Герасимова. Это так называемая сети-центрическая сети война. Это предположение, что мир так сильно изменился в информационном, технологическом плане, что... Э, Пехотные войны они ушли в прошлое, что теперь значит, войны будут выигрываться высокоточным оружием, информационным оружием, в том числе кибератаками, о чем многие забывают, а парализация центров управления с помощью кибератак – это важная составляющая современных войн. И поэтому пехотная составляющая, она носит исключительно символический характер. А мы сейчас уже все знаем, что у нас без сухопутных войск, без пехоты, там неважно штурмовой, без маневренной обороны и так далее, у нас на фронте, у нас все прорывы, которые были, у нас все проблемы, которые были, у нас начиная с начала операции, когда заходили под Киев, под Сумы, под Чернигов. И именно из-за того, что у нас не хватало личного состава для обеспечения логистики, для обеспечения обороны, для прикрытия. И по этой причине э, подходы к э, тому, чтобы эту центрическую войну обеспечить, они тоже строились в таком, знаете, режиме, немножко постмодернистском, ну то есть э, оторванном от каких-то материальных, ну как мне так кажется, от э, материальных составляющих э, обеспечения. Ну то есть у нас э, концепция того, как мы победим, она строилась на этом центрическом принципе, который был взят ну, я так считаю, в основном из американского опыта в Ираке: да, когда там, методы разведки, методы э, тотального поражения с современными средствами РЭП, разведки, э, значит, э, цифровыми составляющими, они позволили достигнуть боевого эффекта в отношении очень многочисленной иракской армии, в принципе, подготовленной, ожидающей боевого столкновения, без там, таких тотальных жертв со стороны там, американцев и их союзников, которые участвовали в этой кампании. То вот наши взяли за основу этот пример, но, к сожалению, этот пример не смогли раскачать до ну, той реальности, с которой мы столкнулись в Украине. Вот. Ну, Следующая составляющая, важная, я считаю, отметить, можно долго еще перечислять, но вот если финализировать, это состояние промышленности и экономики. Потому что э, в теории э, потребности, мобилизационные потребности промышленности должны были обеспечить, если уж так произошло, то, что произошло, и мы перешли в режим э, полноценных э, боевых военных действий, то промышленность должна была, во-первых, быть готова, во-вторых, иметь соответствующие резервы, для того, чтобы не происходило то, что мы происходило с беспилотниками, с средствами бронезащиты, с автотехникой бронированной и многими многими другими проблемами, о которых уже, ну, разве что из утюгов и сейчас не говорят в ходе операции. Вот это основные сложности. Я про политические не говорю, это отдельная история. Ну, да, вы в своей книге акцентируете внимание как раз и на том, что там глобальный уровень коррупции, как бы, да, не хотите отдельно как-то высвечивать, и там политические причины, хотя, хотя, на мой взгляд, безусловно, это, конечно, тоже имеет отношение как бы, к провалам определенным, так же, как и имеет отношение то, что когда мы зашли на территорию Украины, нас действительно с цветами не, вступ, не встречали и не переходили мэры городов и командиры воинских частей и соединений местных. То, вот почему то Почему-то это происходило, хотя были люди, которые отвечали за то, чтобы эта работа была проведена. И как мне кажется, что такой алгоритм действий был анонсирован, вряд ли бы операция начата была бы, если бы, это, если бы таких гарантий не было. Но этого не произошло. Андрей, вы, я знаю, начинали писать книгу, как служебную аналитическую записку, вот, да. и в итоге ее сначала разослали по там, своим коллегам, там, знакомым как бы, из разных как бы, структур, как бы, да, то есть компетентных, вот, получили какой-то фидбэк как бы, от них, и соответственно в какой-то момент решили, что ее нужно выпустить, ну, сделать публичной. Когда вы решили ее сделать публичной, вот, скажем так, много ли в тех материалах, которые вы наработали, подверглись самоцензуре, да? то есть то, что можно было выдавать своим, как бы, коллегам, как бы, и то, что можно широкой публике представить? Вот то, что я писал в виде книги уже, я ее практически не цензурировал я после издания. Я просто к этому написал еще несколько совсем уже закрытых записок. но ну, не такого технического характера были. Ведь вот вы, например, упоминаете стройтехнику, допустим, да, там инженерные какие-то средства. Вот, а сейчас активно очень... Все-таки этот вопрос реализуется с привлечением разных компаний. Насколько мне известно, из моей книги брались некоторые положения, это я не то, что себя преувеличивал, это по факту просто так, когда вот такие предложения реализовывались. предложение о том, чтобы военно-промышленную комиссию как-то задействовать в интересах специальной военной операции, это было мое предложение, оно в книге есть. Книга написана, повторюсь, в октябре 2022 года. И к моменту, когда она издалась, ну где-то процентов, наверное, 20-25 предложений или позиций, связанных с тем, что там написано, оно разными чиновниками уже было перехвачено. По моему предложению, это те, кому я там, передавал, в разных ведомствах, структурах. И у нас же чиновник — это не тот человек, который особенно там, хочет или должен креативить. Вот. Поэтому, когда они оказались перед кризисом креатива, в этом смысле книга им помогла. Вот. Другой вопрос, что, с моей точки зрения, все эти мероприятия должны были реализовываться в комплексе, вот. и еще другие, не только те, которые там прописаны, тогда бы был бы результат. Вот. А что касается самоцензуры, знаете, вот у меня был товарищ, он, к сожалению, погиб. Он руководил, он был командиром одной из бригад спецназа, военного спецназа. Погиб под Угледаром. Значит, недавно погиб, в феврале. Вот мы с ним познакомились там, под Изюмом. Он... Его, его родственник у меня в отряде служил. Вот, и мы потом, несколько раз встречаясь в Москве, вот, я некоторые ну, взгляды на, на процессы, на, на проблемы, это были его замечания зачастую. Вот, и это как раз отражало взгляд с передовой. Я их практически не цензурировал вообще. Зачем? Другой вопрос, что я сокращал некоторые пространные рассуждения, не потому что они какие-то особенно секретные, вот хотя были, конечно, там вы не найдете фамилий, там командиров, вот это, тогда бы я точно попал под закон о дискредитации, mm -hmm. да, и этого бы очень не хотелось. Вот. Книга написана таким образом, чтобы вот не, не создавать проблемы с точки зрения законодательства там, о дискредитации, там, о фейках и так далее. Вот. И когда я там что-то чистил, то в первую очередь делал это с точки зрения того не того, чтобы вот уйти там от каких-то проблем с законом там и так далее, а в первую очередь с точки зрения того, чтобы в сухом остатке осталась самая важная. Книга, если вы заметили, по объему небольшая. Она могла бы быть, и даже в черновиках была намного большего объема. Но я прекрасно понимал, что это не война и мир, когда люди будут там зачитываться неделями там или годами. Это должно быть так. Быстро прочитал выводы сделки но разделил или не разделил точку зрения автора авторов и на основании этого строит человек свою дальнейшую жизнь мне кажется этот эффект удалось достичь в том смысле что объем небольшой мысли достаточно понятны отсылки исторические присутствуют вот а то что я оттуда убрал это не какая-то полуарщина но ну, за исключением повторюсь там фамилии номеров частей там э, точек дислокации там а в первую очередь какие-то мои там, рефлексии размышления. Уточняющий вопрос. Вы говорите, что фамилии там отсутствуют фактически, да, опять же, дабы не попасть под закон о дискредитации. Мы знаем, что недавно Государственная Дума приняла закон о недопустимости дискредитации участников СВО. Вот. Одним из инициаторов этого закона был Евгений Пригожин. И он же потом выступил с, с предложением мне вносить туда, как бы там, то есть, что, что, чтобы это не распространялось на руководителей принимающих решения, да, то есть высшего уровня, как бы, да, то есть, чтобы можно было каким-то образом влиять вот на политику, может быть, кого-то смещать. А могли бы сказать: вот без упоминания конкретных ответственных лиц, да, ответственных за поражение в том числе, или там за какие-то неправильно принятые решения, можно ли э, добиться э, исправления ошибок? Вот без отстранения их, как бы. Ну, поймите, вот если мы с вами сейчас или даже с уважаемым господином Пригожиным на троих, там, или насколько угодно, будем долго обсуждать все недостатки. Пригожин он тоже это пробовал делать, да? Каких-то отдельных командиров, даже довольно высокого уровня. Мы, скорее всего, ничего с вами не добьемся. У нас так устроена система, что, знаете, я знал ситуации, когда некоторые чиновники платили там, отдельным там, телеграм-каналам, чтобы те о них опубликовали какую-то компрометирующую информацию когда чувствовали, что у них там неустойчиво все. Почему? Потому что у нас так система устроена, что она говорит, ну, мы не поддаемся давлению, и, мол, вот если кого-то критикуют, значит, его точно трогать нельзя. Uh -huh. И э, когда в свое время Навальный там вылав, вываливал свои разоблачения то это часто приводило к тому только к укреплению аппаратных позиций того в отношении кого он эти разоблачения делал, потому что система не хочет демонстрировать, что на нее таким образом можно влиять, а в военное время это еще более это такое твердое правило, и поэтому наша критика вот на таком полубытовом уровне она на нее никак не повлияет Почему я сначала вот выбрал такой алгоритм значит, продвижения книги? Сначала кулуарно, не только для того, чтобы проконсультироваться, можно ее издавать или нет, а именно для того, чтобы значит, довести свою позицию до высшего руководства. Потому что когда ну, книгу все читают, большой руководитель не будет ее читать. Ну ее же все читают, что я должен читать? Есть для этого помощники там и все остальные... Вот. Для меня это был инструмент для того, чтобы довести свою точку зрения именно по факту. А кто в этом виноват, пусть вот этот большой руководитель, ну, это несложно 2 плюс 2 сложить, он сложен. Значит, и повторюсь, я считаю, что мне удалось достичь определенного эффекта не только на уровне значит, предложений, там, на уровне там, отдельных некоторых кадровых решений, не тех, которые, на которые я рассчитывал, некоторых. Вот, именно потому что я ее продвигал, понимая то, каким образом устроен менталитет нашей власти. Вот. Для того, чтобы высказать возмущение общественности, иногда это работает, но не очень часто. Значит, э, э, критика, наверное, возможно Но тут, понимаете, есть очень тонкая, на самом деле, такая линия. Почему? Потому что вы же знаете, что информационные ресурсы, в том числе дискредитирующие информационные ресурсы противника, молотят очень активно и украинские, там, и западные, и так далее. И если мы создадим такой очевидный инструмент критиканства в отношении там, командиров и э, прочих, и часто справедливы, часто справедливый, то это одновременно возможность и для противника использоваться этим инструментом. Где вот тут точка отсечения, я, например, пока не готов сказать, потому что это очень, очень тонкий вопрос, который, скорее всего, просто вручную надо регулировать. Но вводить тотальный запрет на критику, я считаю, это ну, неверно. Не я уже видел таких вот, которые вот у нас выходят на ток-шоу э, так называемых политологов, лидеров мнений, и говорят, у нас все хорошо, у нас самые лучшие танки, самолеты, командиры, и все, кто хоть слово говорит против этого, это враги, всех расстреляют. И я всегда говорил, мы этому подонку надо, вот он вышел из студии, ему РПГ в руки и пошел. Пока Брэдли не подобьешь, больше на студию не, не зайдешь. И сразу несколько позиций бы изменилась бы. вот Так что, э -э -э -э с одной стороны, уверен в том, что возможность, э -э повторюсь, критики, именно высшего командного состава должна быть. Она должна быть какой-то... Ну, не, не, не давать возможности влиять на ситуацию со стороны противника, но с другой стороны, если общество принимает участие в операции, если провели мобилизацию, вне зависимости от желания взяли значительную часть там, мужского населения и отправили на фронт, то, наверное, если ты одной рукой вот, берешь людей не просто там добровольцев или там, контрактников, а берешь тех кто вчера жил обычной мирной жизнью, то ты просто обязан находиться в диалоге с этим обществом и слышать его претензии, слышать его... Значит, но для этого должны быть какие-то, какие-то такие, знаете, верифицированные, как говорится, механизмы, то есть там союз или там попробовали создать этот комитет Турчака. Он что-то там делает. но, честно говоря, если бы... Знаете, это как вот депутаты поехали на фронт примерно и такой раз создали там свое Армейское подразделение Каскад. Барс Каскад слышал. Такое да, есть? конечно. Саплин, что то еще. А у меня возникает вопрос, а почему у них свой междусобойщик? По моему мнению, если уж депутат оказался на фронте, он должен быть закреплен там за штабом армии, за штабом там группировки. И если он помимо того, что он просто и боевая единица, еще и представитель и власти, и народа, и тех там мобилизованных и так далее, он должен как раз, имея вот свои вот депутатские инструменты, участвовать в этом процессе. Не забраться где-то в землянку и там... Ну, иногда участвовать, иногда там не участвовать, а должен как-то полноценно выполнять еще и свою депутатскую функцию. Иначе зачем ты, депутат, складывай полномочия, вместо тебя кто-то другой придет, иди да Вот. А если бы депутаты были закреплены за значит, вот подобными штабами, то функцию ну, координации вот подобной критики они бы должны были выполнять. Вот простой пример. Вот сейчас в голову пришел, и он, мне кажется, довольно очевидный. А так люди поехали, да чем ты отличаешься там от слесаря или офисного работника, которого взяли по мобилизации? А ты целый депутат, тебе платят огромную зарплату, там ты выполняешь функцию, находишься в статусе федерального министра целого. То вот. есть закрепляйся за, за армией, за округом военным и выполняй эту функцию на передовой, там, как ты и хотел. Вот. Намного уровень КПД был бы выше. Тогда бы это работало. Тогда да. и критика она, получается как в коня корм. Интересная мысль. Я думаю, на этом мы, пожалуй, закончим. Андрей, спасибо большое за уделенное время. Вот. И я надеюсь, что мы еще не раз встретимся и возьмем у вас еще интервью. Друзья, просьба. Проекту «Около войны» важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным, живым проектом. Поэтому...